Всем привет, дорогие друзья, с вами Бувик. Сразу хочу извиниться перед вами за то, что месяц назад я выкладывал видео с названием «Перезагрузка», но в итоге вместо перезагрузки получилась перегрузка. И вот вы видите меня в новом ролике. Проанализировав многие свои видео, я понял, что мне не нужно обещать, потому что если я обещаю, то у меня мало что выходит. А также, проведя многочисленные математические расчеты, я понял, что нужно снять, чтобы видео получилось рейтинговым и порвало топ российского ютюба. И вот что для этого нужно сделать. Во-первых, я проанализировал свой канал на то, ролики какого жанра наиболее популярны. Как я говорил в своем прошлом видео, наиболее популярные жанры моего канала это распаковки, выполнение заданий от своих зрителей и пранки. И чтобы видео получилось максимально рейтинговым. Нужно ну, собрать и все и эти жанры в, в один, один ролик. Итак, начнем с распаковок. Ну что ж, рубрика распаковки, и на сегодняшний момент у меня скопилось достаточно посылок, чтобы сейчас устроить такую рубрику. Итак, первая маленькая посылочка. Я беру свои гламурненькие ножнички и аккуратно начинаю резать этот черный ящик. Давайте посмотрим, что там. А там у нас это же шарики арбис. Приступим ко второй посылке, но ее хочу я вскрыть голыми руками. О да, у меня получилось. Давайте же посмотрим, что там. Но вы посмотрите первый. Там какая-то коробка. Что бы это могло быть? Давайте вы посмотрите первый. Это же колонка. Настоящая Bluetooth колонка BQ615 Pro со светодиодами. Вы видели? Там настоящая колонка. Bluetooth already opened. Bluetooth connected successfully. Вы видите, ли она даже говорит говоришь, говоришь, говоришь, то, что я, то что я говорю. А, а, а! А, а как это произошло <связь> А теперь давайте приступим к следующей посылке. Следующая посылка мне прибыла прямо из Японии, о чем свидетельствуют вот эти иероглифы. О, серьезно? Серьезно? Это же камера GoPro Hero 5, Japan Edition. Серьезно? Серьезно? Вы серьезно думаете, что это прикольно? Чтобы видео получилось рейтинговым, нужно распаковывать то, что еще никто никогда не распаковывал. Поэтому у меня для вас есть вот такая посылка. Да, если там написано Глория Джинс, это не значит, что там одежда. Давайте посмотрим, что там. Хлеб. Хлеб был... Серьезно хлеб? Ммм. Какой вкусный. Я первый на Ютубе человек, который распаковывал хлеб. Ну что ж. Ну что ж, на этом распаковки закончились. До скорых встреч. Итак, в своей недавней трансляции в Инстаграме и ВКонтакте я просил своих зрителей, которые были на трансляции, писать в комментариях под последним роликом свои креативные и веселые задания, чтоб я их выполнил. Давайте приступим к выполнению заданий. Итак, группа 6209 пишет. Надеюсь, тебя отчислят. Прости, чувак, я учусь в МГТУ, а не в РУДН. Веселые ребята пишут. Задание. Съешь корицу. Я вижу, что вы допустили опечатку. И изначально хотели написать курицу. Пойду съем курицу. <плес> Все те же веселые ребята пишут. Вот тебе задание. Залезь на шкаф и скажи, я крут. Эй, ау, Вы там серьезно, что ли? Расстояние от шкафа до потолка вот такое. Как я туда залезу? Я туда тупо не влезу. Да, у меня еще гирлянда висит красиво. И я, по-моему, дизайнер. Ну, если только повиснуть... Чё? Сейчас. Подождите. Сейчас. У меня почти получается. Ну, а теперь приступим к самому основному. Пранкам. Ну что, начнем пранк. Стоп. Вы серьезно подумали, что сейчас будет пранк? Для качественного пранка нужен отдельный ролик. А это нет. И вообще, я сейчас его снимаю, так что не мешайте мне. Все, не смотрите. Ну что ж, на этом все. Если вам понравилось это видео, то ставьте ему лайк. А также не забывайте подписаться на канал и также нажимайте на колокольчик, потому что вы благодаря Ютубу сможете пропустить мои новые ролики, которые. Ладно, все, не буду обещать. Не буду обещать. Все, все. Не надо обещать. В общем, с вами был Бовик. Всем до новых встреч и до нового ролика.